Привет, меня зовут Ярослав, ты на канале к звездам». Сегодня обзор будет об MMM Трон. делал я уже предыдущий видеоролик, ссылка на который находится в описании. Там я пошагово объяснял, как зарегистрироваться в проекте, какие шаги нужно сделать, чтобы а, принять участие в проекте. Теперь переходим на главную страницу. И сегодня у меня вот я в том видеоролике зашел на 1000 монет, потом еще сделал депозит на 1000 монет прямо на следующий день. И потом через а, два дня где-то я сделал еще депозит на 2000 монет, постепенно буду монеты, которые трон у меня появляются лежат без дела, буду их сюда закидывать, но запомните, что каждый последующий депозит должен быть не меньше, чем предыдущий. И еще такое уточнение сделаю, на сайте можно инвестировать 500 тысяч монет трон. Вроде бы такие лимиты стоят, что максимальный депозит можно сделать 500 тысяч. Но по информации, которая у меня есть, насколько мы точно поняли разработчика, с которым общались через WhatsApp, максимальный вывод тут, как в призм, MMM 150 тысяч монет трон. И постепенно они будут увеличиваться. То есть на данный момент по информации, которая есть у меня, максимум можно вывести только 150 тысяч монет трон. И еще одно уточнение, которое я не сделал в прошлом ролике, это реферальной программе для активных участников например если вы зашли в проект ну допустим вот как мой первый депозит был на 1000 монет и пригласили участника который зашел на 2000 монет то реферальное отчисление вам капнут не со всей его суммы а только с суммы пропорциональной вашему балансу то есть если ваш приглашенный заходит на сумму больше чем у вас то вам капает процент исходя из той суммы на которую у вас сделан депозит. Так что, если вдруг вы заходите, например, на 1000 монет, но ваш приглашенный хочет зайти на 2000 монет, если вы хотите получить бонус реферальные прям с 2000 вот этих, то попросите участника, который заходит, разбить депозит на две части. Он, в принципе, это может сделать и в первый день. Потому что вот я, когда предоставлял помощь, я предоставил ее в течение часа. Я только нажал «Предоставить помощь», ввел все данные, в течение пяти минут. Минут. мне пришел ордер на первые 50 процентов и потом в течение наверное 30 минут пришел второй ордер и я 100 процентов помощи сразу оплатил и в принципе я сразу мог создать и следующий ордер на предоставление помощи также не забываем про фонд трон что сюда надо отправлять процента от предполагаемого вами депозита, то есть если вы хотите 1000 монет сюда проинвестировать, то сюда надо будет отправить 30 монет. В первом ролике я все об этом рассказывал. Если хотите 10 тысяч инвестировать в МММ-трон, то сюда надо будет отправить 300 монет. Некоторые участники сюда сразу отправляют, ну например, тысячу-две тысячи монет, и потом просто делаю депозиты, потому что когда вы предоставляете помощь, тут а, ставите галочку перед предупреждением, тут а, предупреждение о том, что инвестируя в МММ-трон, MMM не факт, что вы получите прибыль. Всем рекомендую ознакомиться, это финансовая пирамида, на сайте нас об этом предупреждают, что ваш депозит в данный проект не гарантирует вам выплату в обратном направлении. О рисках сообщается, и я считаю, что это очень честно. Так, дальше мы нажимаем «Следующий», и тут мы видим, сколько в фонде «Трон» у нас находится монет. У меня 0, потому что я перед каждым депозитом 3% сюда отправляю. Ну, если вы закинете больше, то вы будете видеть, сколько у вас монет именно в этом фонде осталось на счету. реферальной программе рассказал про максимальный вывод тоже рассказал, что он 150 тысяч, возможно я там чуть-чуть не допонял, возможно это максимальный ордер, заявка на 150 тысяч может быть, но на всякий случай думаю можно перестраховаться и не вводить сюда суммы, которые превысят ваш вывод более чем на 150 тысяч трон в месяц. В последующем эти лимиты будут увеличиваться. Пока что у меня ни один депозит не отработал, срок 10 дней, 10 дней тут работают депозиты, дает прибыль 20 процентов, но если мы будем брать в расчет что мы в фонд отправляем еще три процента то прибыль получается не 20 процентов 18%, но это тоже очень неплохо и получается 51 процент в месяц если мы каждые 10 дней будем делать депозит на самом деле депозит тут можно делать намного раньше вот как первую помощь на сто процентов указали можно сразу создавать вторую и так далее то есть я думаю что за один день можно реально сделать там 3-10 депозитов Система это ну я думаю позволяет сделать я еще не пробовал я с периодичностью в несколько дней делаю потом буду постепенно депозит увеличивать выплаты приходят очень быстро вот мы видим первая выплата на 500 трон это реферальные пришла мне вообще в течение 15 минут потом это немножко затянулось ну как затянулось это не как в других проектах вот есть в других ммм когда выплаты можно ждать сутки двое или трое тут все довольно быстро и самый большой период времени который я ждал выплаты это наверное все в течение двух часов монеты уже были у меня на кошельке. Я просто нажимал «Получить помощь», жал следующий следующий Когда у меня отработают депозиты, тут будет уже написано не, не подтвержденный а наоборот «Подтвержденный», и я смогу выводить. Вот буквально в течение двух суток я смогу вывести 1000 монет, это первый мой депозит, и 200 монет, которые накапали. Но не забывайте о том, чтобы вывести свой депозит, у вас должен быть сделан следующий минимум на такую же сумму. То есть не меньше, ну можно и больше. Но рассчитывайте на то, что если вы повышаете свой депозит, то чтобы его вывести, вам нужно будет в последующем сделать как минимум депозит на ту же сумму. Я уже сделал еще один на 1000 монет, чтобы вывести этот, и еще один, чтобы вывести этот. Чтобы вывести мне последний, мне понадобится сделать еще один депозит минимум на 2000 монет трон. Мы видим, что у меня тут есть реферальный бонус 150 монет и бонус менеджера. Он также у меня есть 30 монет но вывести пока я их не смогу потому что минимальный вывод 500 монет трон в общем такие новости по проекту работает проект уже 107 дней как я понимаю закрываться он еще не намерен и что очень мне понравилось в этом проекте то что вот этот фонд он в принципе обеспечивает оплату разработчикам оплату администрации данного сайта данного продукта который нам предоставили то есть тут зачем админу брать забирать всю кассу конечно но ну, эта прибыль большая будет у него единоразовое, но реально этот проект может работать очень долгое время, мы видим как мы русские сюда залетели, проект начал развиваться более масштабироваться и я думаю, что разработчикам не выгодно не выгодно забирать сразу все деньги и закрывать площадку если можно всегда получать 3% от депозитов участников ну на мой взгляд это вполне нормальное явление и так в принципе должны все проекты в интернете работать, просто брать комиссию за какие-то свои услуги Купить монеты Tron вы можете с помощью обменника Best Change, ссылка на него будет также в описании. Вы просто в левой колонке выбираете то, что у вас есть, с помощью чего вы хотите купить монету Tron, а в правой колонке выбираете монету Tron 3X и вам уже Best Change подгоняет обменники, где вы можете произвести данную операцию. Также на бирже BTC Alpha, если вы зарегистрированы на данной площадке, можно в разделе Низколиквидных. Да, почему-то Tron попал туда в этот раздел, можно и там приобрести эту криптовалюту. Ссылка на биржу BTC Alpha, если вдруг вам будет удобнее сделать это там, будет находиться в описании Ну и также хочу провести небольшой розыгрыш Первые 10 комментариев а, могут указать в конце своего комментария кошелек криптовалютный Tron И получить от меня 10 монеток в подарок Кстати, если вы не знаете, каким кошельком Tron воспользоваться, как вообще зарегистрироваться То ссылка на расширение Tron Link будет находиться в описании Я снял обзор, как его скачать как тут зарегистрироваться и как им пользоваться Также оставлю ссылку для мобильного кошелька Есть Tron Link, вы прямо с сайта можете его скачать А можете скачать Tron Wallet Ссылку на этот кошелек я также оставлю в описании До скорых встреч!